Привет, друзья! Подтягиваемся в эфир. Сейчас, как всегда, в это время я еду на тренировочку. Погода классная, правда, морозно, конечно, вообще. Но зато сейчас так обливаться классно с утра. Чем на улице морозней, тем обливаться приятней, тем закаливание больше приносит радость, удовольствие. В общем, абсолютно полный кайф Тем более, что сегодня солнышко Это прямо Прямо как-то хорошо вообще на душе Вот Сегодня тема Интересная Потому что Вопрос один и тот же Вот На протяжении долгих-долгих лет Один и тот же вопрос Как успевать все? Ну и Вопрос, с одной стороны, сам тривиальный по своей форме и по тому, как он часто возникает. И совсем непростой для решения. Потому что для разных людей этот вопрос, в общем-то, решается, наверное, по-разному. Все зависит от того, какие основные императивы ну, человеком движут, какие основные прерогативы в его деятельности. Ну, мотивирует вообще направленность его деятельности вот. от этого очень сильно зависит многое вот. потому что кто-то готов э, жертвовать э, очень многим для того, чтобы успеть что-то сделать одно а у другого наоборот он готов, может даже пожертвовать в каких-то моментах качеством для того, чтобы успеть как можно быстрее и больше сделать вот поэтому на самом деле все непросто я могу поделиться лишь только своими собственными э, сентенциями по этому поводу и своими собственными э, методиками, которыми пользуюсь лично я. И чем я лично руководствуюсь э, при выборе э, тех или иных методов для того, чтобы успеть сделать как можно больше. Ну вот. Можно долго говорить, предположим, о тайм-эс-менеджменте, это вообще на самом деле великая вещь, да? Но она совершенно не работает, ни один принцип не работает абсолютно, тайм менеджмента. Если вы только читаете литературу по этому поводу, ее принимаете, понимаете, но не воплощаете ни одной манипуляции, ни одной методики в действие прямо тут же. Так что это абсолютно бесполезно. И не поможет вам абсолютно эта система, и вернее, ни одна из и, и, э, систем данного направления, если только вы не упорядочите ну, э, свое мышление. Э, чем человек становится старше, тем у него возрастает быстрее темп жизни. То есть только была пятница, уже снова пятница. Только был понедельник, уже снова понедельник. Возникает это часто по той причине, что и у нас есть ряд дел, рутинных дел, которые переходят изо дня в день и они э, украдывают из нашего сознания время, воруют из нашего сознания время. Мы настолько привыкаем делать эти дела, что они вообще проходят э, без осмысления вообще деятельности. Э, мы думаем, что мы там осознанно совершаем эту деятельность, на самом деле мы совершаем ее практически на том или ином виде Но от автоматизма где-то требуется подключение сознания Где-то меньше, где-то больше вот. Но тем не менее, все это проходит мимо И поэтому Время исчезает Это все люди замечают, кто становится постарше Говорят, все, времени катастрофически не хватает не хватает потому что съедает его рутину у детей времени больше потому что у них один день не похож на другой даже если они гуляют да там каждый день в одном и том же месте они все равно придумывают какие-то новые игры у них новые впечатления у них хотя бы потому ну, много нового что у них еще не познан мир поэтому он все время приносит им какие-то новые ощущения богатства, значит, эмоций, и поэтому они много переживают. То же самое и подумайте, когда вы находитесь в отпуске. У вас настолько богатый впечатлениями он может быть, но это не для тех, кто приезжает в ту же Турцию, чтобы нажраться в водяры там, и там целыми днями к верху кузом лежать. Тогда, конечно, там другая ну, рутина. А тот, кто ходит по экскурсиям различным постоянно, каким-то выставкам, посещает достопримечательности, вы сами замечаете, что через пару недель вы, ну, если не пресыщены впечатлениями, то, то, то насыщены ими очень сильно, вообще богато насыщены впечатлениями. Вот. И получается что? Что некоторые даже хотят домой, да, хотят... На работу, потому что они от отдыха немножко подутомились, они подутомились не физически, не морально, они а от впечатлений. И потом, долгое время, долгие месяцы вспоминается это, и кажется, какой насыщенный был отпуск, сколько времени всего это две недели прошло, а вроде как и совсем это самое, ну много вернее прошло времени. И предположим, вот я могу сравнить, когда я езжу в Таиланд и там я вхожу в определенного рода рутину, когда у меня по три тренировки в день в одно и то же время, и там не бывает и месяца мало. Почему? Потому что у меня не хватает времени даже, чтобы съездить на пляж, там куда то еще, потому что я с утра йогой позанимался днем персональную тренировку, вечером э, топовая тренировка либо кроссфит. Где-то между надо выкарабкивать время, чтобы побыть с семьей и там по, ну, где-то побывать еще. В итоге получается, что вот опять все разгоняется и месяц проходит как один день. Ну, как неделя, да что ж такое, а? Вот, сейчас на морозе Эту машину чистил, износ сразу потихло. Я прошу прощения за бескультурность свою. Вот. Ну и что? Так вот, смотрите, для того, чтобы времени стало больше, нужно насытить впечатлениями а, любую, любое дело, которым вы занимаетесь. Поэтому любое дело нужно делать осознанно. Вот с чего надо начинать, понимаете? Они а ставим какого-то менеджмента. Вот с этого надо начинать. То есть дела надо делать эмоционально. но, ну, разумеется, что лучше, чтобы эмоции были позитивного характера. Поэтому любое дело надо делать осознанно, получать от него, стараться впечатление. А если у вас, предположим, это дело рутинное такое, от которого трудно впечатление получить, ну, там, богатый, мне сейчас приходится зимой каждый день там, ну, или через день, ну, или очень часто бывает, надо чистить снег, например, да? Вот. По два, по три часа иногда в день. Ну, так бывает, снега столько наваливает. И что? Как мне от, от этого кайф поймать? Ну, знаю, кто-то редко делает, они, конечно, да, они говорят, о, как хорошо лопаткой помахать, морозец там пощипывает щеки, класс. Нет, понятно. Когда вы это каждый день делаете, кайфа-то уже никакого нет, да? Поэтому я впечатление придаю этой манипуляции совершенно другим. Я... Нахожу хорошую аудиокнигу, от аудиокниги я получаю ну, наслаждение большое и слушаю при этом аудиокниги. Понимаете, вот видите, сразу я получаю значит, информацию, я отчасти развлекаюсь, делаю полезное дело и осознание еще добавляю к этому делу. То есть я осознанно понимаю, что я делаю, умело сочетаю вот три дела, как Цезарь, да? причем они очень удачно сочетаются и получаю от этого пользу и на физическом ну, ну, уровне потому что дышу с свежим воздухом занимаюсь одновременно физической какой-то нагрузкой вот. а, развлекаюсь и в то же время еще и значит, получаю информацию лучше если она ценная будет если это не развлекательного характера будет вообще какая-то там фигня там, анекдоты слушать да это уже не то совсем это захламление сознательно а именно полезного сам свойства. Ну и кто не может так, тому можно просто хорошую музыку, хорошую реально музыку поставить, которая именно развивает. но ну, это кто, ну, кто умеет музыку слушать, классическую, например, хорошую, Там этническую хорошую музыку, вот. различную ну, инструментальную музыку, а не тяжелый рок, потому что тяжелый рок на самом деле может нравиться, но он не развивает ваше сознание, менталитет, интеллект, а наоборот даже притупляет поэтому его а можно подключать во время если, тупых тренировок я имею в виду тупых, когда от вас не требуется осознание процесса, когда вы входите в, в тяжеляк какой-нибудь, занимаетесь кроссфитом, работаете на мешке надо проработать там 10 раундов и надо наоборот себя подстегнуть простимулировать, вот там это подходит вот. способствует отключению сознания и, то есть осознание деятельности и вы делаете все на, на автоматизме и и добиваетесь высокого саморезультата именно в данном виде деятельности но это совсем отдельная тема так вот видите мы подходим к вопросу сочетаемости различных дел и это один из моих секретов который не является вообще никаким секретом ни для кого наверно потому что все понимают что Иногда можно делать одновременно два дела. Да? Но ну, некоторые, конечно, шутят по этому поводу. Я могу там делать одновременно несколько дел. Сидеть на горшке, курить, читать там, и газету и при этом слушать музыку. Вот там четыре дела сразу. Вот. Но, но это, нет, это, конечно, не так. Имеется в виду полезных дел. Вот я пример уже привел вам. И точно так же я очень много сочетаю э, с других дел. Редко там удается сочетать по три полезных дела, но, но два запросто. И такими элементами, э, вернее, такими сочетаниями часто э, является получение как раз информации и, и какая-то статическая деятельность или динамическая, которая не требует и никакого э, э, интеллектуального напряжения. Например, очень удачно сочетаются многие виды растяжки э, с ну, изучением с деловой литературы. То есть усаживаешься в определенном положение, при котором растягиваются ноги. Например, там, ноги в стороны, значит, корпус вперед наклонил, а между ног положил либо планшет, либо книгу, и все, занимаюсь. Точно так же, например, проверка ну, какой-то рутинной деятельности, проверка там, статистики там, посещаемости на сайте. Там, или что-то, То есть такие манипуляции, которые не требуют большого размышления, а требуют чисто механистического, определенного типа деятельности на ноутбуке, на сотовом телефоне, на планшете. Можно спокойно сесть в позу лотоса, либо в бабочку, либо как-нибудь еще, и одновременно тянуть ноги, либо наклониться вперед. Вот, пожалуйста. То же самое и касается просмотра передач. Они могут быть как развлекательно-научно-популярного характера, так они могут быть и э ну, деловыми вообще, то есть это семинары просматривать, можно какие-то мастер-классы, и, и одновременно при этом заниматься физической какой-то нагрузкой. Ну, тут надо понимать, конечно, если это семинары ну, ознакомительного характера, которые не требуют работы с какими-то формулами, записями, там, да, а их можно воспринимать легко со слуха, то при этом одновременно можно запросто заниматься нагрузкой физической. У меня в спортивном зале моем стоит телевизор, аудиосистема, ну, плазма большая, то есть аудиосистема. И я всегда, практически, когда тренируюсь дома, я ставлю вот какие-то такие фильмы. В том числе могу поставить фильмы и по фитнесу, по бодибилдингу и... И так далее тогда одновременно с до да, по спортивной медицине по биомеханике одновременно с тренировкой я еще и занимаюсь такой темой которая с этим вообще сочетается да то есть изучаю одновременно методики различные новые или или не новые новые для меня по спорту и по подготовке специально вот таким вот образом опять же например там тренировка охвата Тренировка силы пальцев, ловкости. Для этого есть у меня ЕВАРы. E вот. Даже везде у меня есть с собой. Вот они. Даже здесь в машине лежит. В машине, а в карманах во всех. И всегда, куда бы я ни шел, где бы я ни был, у меня в руке ЕВАРы. E я занимаюсь постоянно разминкой, тренировкой пальцев по своей же методике, которой занимаю, по которой тренируются уже тысячи людей. И некоторые даже не знают, что это моя методика. Все время ее еще... Популяризовал активно Сергей Бадюк, показал ее на семинаре в Одессе. Этот семинар там разошелся в Ютубе, в интернете, везде. И там некоторые считают, что это методика Бадюка. На самом деле это моя методика, он ее сам применяет. А Ивар он у меня перетырил, и я подарил ему, не знаю, несколько сотен, наверное. Но как только встречаюсь с ним, он знает, что вот, вот, вот, у меня с собой Ивар есть, говорит, не ждай доме его, а то я опять посеял. вот я ему значит, много раз это подгонял все это дело. У него даже в фильмах его там В стране боксеров он с Еварой ходит. Этот вот точно такая же моя Евара. Вот такая же. Либо кругленькая, если Евара моя тоже. То есть они парами идут. Но это значит отдельная тема. Вот тоже занимается. Вообще не требует никакого отдельного времени. Даже сидя за компьютером, работая там, или работая над какими-то текстами. Я могу писать правой рукой, левой рукой разминать одновременно Евару, либо, например, отвлекшись на то, чтобы подумать вот от клавиатуры, я могу поработать, значит, правой рукой с Еварой и так далее. Ну, в общем, таких сочетаний можно придумать много. Главное, чтобы они реально были сочетаемыми, реально сочетаемыми. Точно так же я занимаюсь э, очень часто медитативными дыхательными практиками в промежутках, э, значит, в работе, вот интеллектуальный, это вообще все, все рекомендуют, только никто не делает на самом деле. Это на самом деле повышает очень сильно интеллектуальный труд. То есть, если вы там сделаете какую-то разминку, предположим, у меня на компьютере стоит таймер, я ставлю его на 15 минут, и каждые 15 минут я ну, отвлекаюсь на то, чтобы сделать 50-70 отжиманий. Ну, вот вы представляете, сколько я раз отжаться могу за там, 3 часа работы. Посмотрите, вот получается, каждый час у меня э, 4 подхода. Если я работаю 3 часа, то это 12 подходов. 12 подходов по 70 раз. 12 подходов по 70, это 840 раз, что ли, получается. Да, это 840 отжиманий получается за 3 часа работы. Вот. Если я только с отжиманием, то, то же самое не касается пистолетиков, то есть я могу сделать какой-то суперсет, э, там поставить на там 20 минут, и каждые 20 минут делать суперсет. Предположим, там 50 отжиманий, 20 пистолетиков на каждой ноге, ну, и, и предположим, там 100 раньше или за полчаса делать такую. И вот я работаю, предположим, 5 часов за компьютером. Ну, ты посчитайте, что это. И это походя, это между, и это не ну, отнимает у меня время, а идет только на пользу. Вот таким вот образом. Опять же, очень удачно сочетается бег, а я бегаю постоянно, да, ну, и то есть, регулярно каждое ну, там утро а, либо лыжи, либо бег и тоже прослушивание, значит, аудиокниг утренние тренировки тоже и, там занятия хатха йогой вот некоторые мне скажут а вот э, утром и, я когда про медитацию самоговорил, я утром занимаюсь медитацией при этом одновременно слушаю ну под классическую музыку там это делаю там да. опять же дыхать не практики могу делать под аудиокниги и вот мне тогда говорят некоторые, а как же вот эти же там от практики они должны быть абсолютно сконцентрированы в занятии йогой. Там, какая как аудиокнига ну, при занятии йогой? Надо же сконцентрироваться полностью, там, только на йоге непосредственно. И вообще, а кто практикует сэмзэн-медитацию, да, или там, сэйдзэн-медитацию, там, да, а, ну вот, это же вообще нельзя никак отвлечься. Ребят, вот я говорю, мы сейчас беседуем не о том, как лучше всего добиваться результата в конкретном, вот, одном деле, а о том, как удачно сочетать о, о максимально большое количество дел, чтобы это приносило пользу. Понимаете? Можно довести любую тему до э, с, с, с, абсурда, есть, конечно, такие дела, которые можно делать только вот это дело и больше никакое. Например, заниматься решением с математической со сложной задачей. Там даже порастягиваться не получится. Любое там отвлечение чувственное, от связок, там, тянущихся, все, оно будет лишь отвлекать. То есть оно будет только мешать. Вот. Иногда требуется высочайшего рода концентрация. Может быть, если для вас медитативная практика и достижение каких-то больших там, результатов в дзене, очень важно тогда значит соответственно да наверное ничего сочетать уже это не получится но тут можно сказать и так ребят понимаете мы говорим, опять же, об том, как успеть ну, то больше, а не как э, лучшим образом делать какое-то конкретное дело. Любое конкретное дело лучше делать э, с остановкой. То есть остановка – это такая практика в дзене, когда человек думает и делает лишь одно единственное дело. Но в таком случае, чтобы заниматься медитацией, это вообще лучше поехать э, ну, на Тибет, залезть в какую-то пещеру, сесть на яйца э, на там, несколько лет. И не отвлекаться. Там есть только на еду, да, на питье, да, и то там иногда вообще там надо сушить там свое тело, но воспитать свой дух и все нормально там. Либо в Индии также заниматься йогой там, может быть. Но тогда я очень сомневаюсь, что вы в своей жизни что-нибудь успеете сделать. Так еще, кроме того, что вы научитесь там классно медитировать и будете представлять какого-нибудь замслана на нонтостриетом ну, иглы и, или буду на иглы ну, и там удерживать этот образ там, на протяжении там, 10 часов. Может, это офигенная практика дзен, может быть офигенная. Но только вы тогда ничего не успеете. Вы станете ассоциальным типом, то есть который не в том плане, что вы на социальном будете опасным для общества. Нет, просто вы выпадете из социума вас не поймет ни семья, ни родня, ни друзья, и у вас не будет ни работы, ничего абсолютно. Поэтому вы просто выбираете. И поэтому мы просто возвращаемся к самому началу. Когда мы говорим о том, как успевать все. надо просто понимать, что человек подразумевает под всем. И чем он готов пожертвовать, и как он готов идти к достижению такой цели. Потому что многие хотят успевать очень многое, но на самом деле, как оказывается, если выяснять у них, что они готовы для этого сделать, они для этого готовы сделать ничего. То есть или делать ровно столько же, сколько делают сейчас. Но нет, понимаете, выстраивание любой системы, управление временем и эффективного планирования дел оно требует, во-первых. Знаний, то есть, ну, обучение, но это, понимаете, я уже говорил, что этого мало. Можно дофига сам знать методик тайм менеджмента, просто немереные количества. Их понимать и не уметь абсолютно воплощать в действие, просто не уметь. А можно знать их мало. Надо, говорю, просто поменять, а прежде всего менталитет свой. Кто только что подключился к эфиру, с самого начала посмотрите, там я об этом рассказываю. Я повторяться не буду, да? Вот. Как это, то есть, как выстраиваются подобного рода, ну, температивы. Вот. Ну и еще раз вот. А вот, что я, что я повторю, это значит обязательно, чтобы растянуть время, ну, растянуть, имеется в виду, чтобы вас стало больше, чтобы рутина не съедала, как это хронофак. Значит, ваше время все. Нужно принести эмоциональность, эмоции. Это первое. То есть, надо научиться любить то, что вы делаете, делать это в кайф. Тогда у вас дела будут делаться осознанно, эффективно и намного быстрее. У вас обучаемость в этих делах будет намного выше. В любых абсолютно, даже в тех, которые вы рутинно делаете и которые вроде бы требуют одного там, и того же времени. Это я могу сказать тоже по себе, вот то же самое, чистка снега того же самого. У меня теперь занимает намного меньше времени, чем это было раньше, когда я мучился выходил там лопатой махал там по два часа там по три по 4 надо бывало вот. теперь это совсем по-другому я стараюсь себя настроить должным образом ну и опять же я уже рассказал каким образом я делаю эту работу более ну, вот, интересной для себя и все происходит намного быстрее и при этом значит, утомляемость намного ниже То есть, соответственно после этого я сразу же могу заниматься ну, эффективно другими делами получается все шикарно вот это первое, второе это сочетание. Вот два метода, которые надо научиться применять. Но прежде чем, конечно, не перестроиться, значит, императивы, сто раз я повторяю, да, но это важно очень. Вы ничего не измените абсолютно. А вот по поводу сочетаемости, это, конечно, тоже надо подумать, потому что не у всех людей э, некоторые вещи соч э, удачно сочетаются. Если, предположим, вот у меня сочетается хорошо э, на определенные типы деятельности, у кого-то нет, кто-то не может одновременно, предположим, заниматься кроссфитом и при этом слушать аудиокнигу или заниматься йогой, ну, хатха-йогой, да, там растяжками какими-то, и слушать аудиокнигу, у него не выходит это делать Возможно, ему будет лучше при этом слушать какую-то классическую музыку ну со временем, чем вы больше принесете ну, эмоциональную составляющую, тем она больше позволит вам э, сочетать ну, удачный дел Потому что у вас будет развиваться э, так называемая осознанная деятельность то есть а, осознание собственной деятельности и получение ну, удовольствия от результата данного вида деятельности к тому приводит, что у вас э, обучаемость э, ну, возрастает. Это раз. И эффективность тоже производства во много раз возрастает. Чем вы более осознанно делаете любой вид деятельности, любой даже рутин. Понимаете? Э, осознанно имеется в виду не продумывайте каждое действие. А осознанно, то есть осознаете... Что она привносит в вашу жизнь То есть какой дает эффект Для здоровья или Для получения вашего быта Для повышения качества уровня жизни Вот что я подосознанно сюда подразумеваю Если вы это понимаете Вы понимаете насколько это важно И насколько это полезно И когда вы работу выполняете У вас возникает чувство удовлетворения И вот здесь мы подходим еще к очень важному К, к, к теме от работы нужно получать удовлетворение. Если она не приносит его, значит, нужно попытаться в себе научиться генерировать это чувство. Генерировать. Может быть, обманывать себя. После работы подойти к зеркалу, там над улыбаться во время работы. Понимаете, есть реципрокная связь между ну, эмоциональной составляющей и тем, как вы себя на самом деле чувствуете. И, и об этом уже древние сами знали, но они применяли это очень часто... А по-другому, вот, например, в «Спарте» древний, э, мальчикам запрещали проявлять… Э, никак, то есть никак нельзя было проявлять боль. То есть человеку колет палец, там он вот это вот такие, или как-то сморщился и все, мальчикам нельзя было. Что бы, что бы ни произошло, хоть ногу сломал, хоть еще что-то, на его лице не отразиться должно было ничего, иначе его наказывали еще сильнее, его били и не давали плакать при этом, что называется. Чем он больше морщился, чем он там и кричал, тем еще сильнее да, было наказание. В итоге вот это вот умение сдерживать эту вот, значит, эмоцию, оно реципротно, то есть взаимообратно порождало то, что человек ну, притуплял чувство боли. Он не переставал практически самочувствовать. И любой там, укол на поле боя, ранение какое-то, рубленное, там, резанное рано, колющая. Она позволяла дальше продолжить бой, если это было еще как-то совместимо с жизнью. Человек с отрубленной ногой, пока не истек самой кровью, мог еще драться с тоги на коленях. Понимаете? Для современного человека это просто, в принципе, это невозможно. Он там буквально ногу подвернул, и все, он уже не, не дееспособен, как правило. А нам человек мог драться со сломанной ногой. Воист Воистину так не вру. Видите, чихнул даже. Вот. То же самое и касается позитивных эмоций, а не только негативных. Если значит, любое действие сопровождать, нужное, конечно, действие, значит, эмоциями позитивными, и либо пытаясь их как-то вызывать с помощью, предположим, той же самой музыки, либо осознанием пользы от сделанного, либо генерацией чувства удовлетворения от результата своей самодеятельности и так далее даже просто там, улыбаясь самому себе, да, вспоминая что-то приятное, все, у вас на самом деле все будет получаться намного лучше. Кстати, вы научитесь браться за дело безотлагательно тогда. Потому что еще один самый секрет, вернее, ну их как бы два на самом деле, два правила, но они в один секрет ну, объединяются. Вот здесь уже есть тот самый момент, который многие люди не знают, а если знают, то не применяют, потому что не осознают в полной мере, как это все работает. А секрет заключается в том, что за любое дело, если вы считаете, что его надо сделать, и у вас для него есть время, вы специально выделили время для него, оно у вас находится в планах, надо браться безотлагательно, как только, как только наступает время действовать. Обязательно, безотлагательно. Понимаете, если взяться за дело безотлагательно, то можно выполнить его на удивление быстро. Написал Ямамото тома в книге о сокрытой в листве. Вот. Понимаете, это очень ценные правила. То есть, если настало время действовать, то есть вы уже вот запланировали, у вас по плану прям стоит, надо позвонить кому-то или сесть и написать какой-то план, не тяните резину, садитесь и делайте. Стоит вам начать делать это дело, и вы тут же втянетесь и сами ну, удивитесь, насколько быстро вы его завершите. И оно окажется несложным, потому что сложные дела, это простые дела, которые отложены 10 тысяч раз, они накопились в огромном количестве, они тяготят вас, у вас уже негатив из-за того, что вы не можете выполнить свои самые планы, вам становится тяжело жить вообще, потому что у вас нет позитива от выполненных дел, нет удовлетворения от жизни, потому что дела не выполняются. Вот таким вот образом. Стоит только начать, и вы и вы дело закончите. Вот. А, и ему предшествует другая вещь. Есть такие дела, которые у нас в планах не стоят, вот прямо конкретных, но они намечены на, на будущее. Мы знаем, что это стратегически важный план, вернее, дело. Нам его надо сделать обязательно. Но почему-то мы это когда-то. Вот, вот когда-то наступит время, когда-то. И мы это дело сделаем. Когда когда-то. Когда-то когда вот тогда-то. Либо в начале отпуска, либо в начале следующего месяца. Все. Нет. Любое время для того, чтобы начать делать нужное дело, которое вы считаете правильным и нужным, это как раз то самое время. Вдумайтесь. Любое время – это как раз то самое время. То есть не надо откладывать. А я об этом записывал отдельные подкасты, но вот это вот тоже э, секрет моего э, ну, скажем так, успеха, таймы, самой менеджмента, как успевать. Видите, я в своем видеоподкасте в этом, в этой видеолекции не говорю ни про один метод, который написан в обычных самих книгах. Ну, может быть, только вот объединение дел это вот есть, да. Потому что, понимаете, важны прежде всего не конкретные тактические методы, а нужны стратегические подходы. Самое главное – это понять стратегические подходы. А уж какие методы вы будете применять, это дело ваше. Методов-то существует миллион. Понимаете, букв много, да? Вот, э, ну, ну Как вы их будете сочетать, в какие вы будете предложения их писать, это тоже дело ваше. Вам нужно просто понять, на какую тему вы будете писать рассказ. Вот это стратегия, понимаете? То есть определиться, в какой конве... Вам это нужно. Настроить определенным образом сознание для того, чтобы работать в данной конве. И потом уже применять какие-то винтики, шпунтики, болтики, инструменты, приемы. Вот. Нельзя выучить кучу приемов и без изменения мышления и сам стратегии эти приемы применять. Я еще раз говорю, поэтому абсолютно, абсолютно бесполезно заниматься изучением методов, если вы не приняли важную концепцию, а куда вы хотите прийти и каким образом вы к этому будете двигаться. Ну и еще важнейшее правило, вот, кстати, вот до него-то я в полной мере допер не так давно, а, ну может быть год назад, хотя оно настолько вот очевидно, это, это вообще прямо ну, совсем очевидно, мне надо было к этому прийти намного раньше и было бы намного лучше. В итоге, из-за того, что я к этому пришел довольно поздно, то есть надо было, хотя понимал, что что-то не так, что-то можно ну, то улучшить, я не потерял, конечно, время. Я именно осознанно теперь могу этим, это само правило применять. Если бы мне его подсказали раньше, наверное, так осознанно бы я его не применял. А выражается оно, вообще недавно прочитал, как его можно сформулировать вот идеально. Правила воздушного шара если хотите подняться максимально высоко или просто выше подняться выбрасываете все лишнее вот понимаете раньше я наоборот думал как хорошо там иметь кучу различных гаджетов программ которые вот улучшают планируют там все такое 5 10 и, и ими круто пользоваться весь такой человек гаджет вот, инспектор гаджет вот и Весь и не только в каких-то приспособлениях, книжках записных, и, и электронных, неэлектронных, планшетах, компьютерах, телефон, все какие-то программы, напоминалки и все. Все этим научился, я этим научился пользоваться великолепно. Просто великолепно, да. Я как жонглер просто вызывал у своих самих товарищей э, чувство зависти и ну, аплодисменты там иногда тем, как у меня ловко все систематизировано, структурировано, вот, но когда я уже совсем захламился вот этими ноу-хау и, и методами, я понял, что на на планирование у меня иногда, и, и наведение всего, хотя это дается, без, безусловно, огромный там, эффект, но уходит огромное количество времени. Я подумал, они а взяли заменить много вот таких инструментов планирования более простыми способами. Это планирование э и сократив количество э манипуляций, которые э нужно это выполнять. Я проанализировал и оказалось на самом деле можно, потому что, смотрите, я новые какие-то но осваиваемые методы не выключал при этом старые. А нужно было понимать, что на самом деле многие программы, многие вещи, они взаимозаменяемые, там можно заменить вообще даже полностью очень многие вещи. А я, например, продолжал пользоваться для ну, удобства в одной программе, одной функцией, в другой программе, другой функцией. То есть, вот таким вот образом действовал. В итоге я стал просто подыскивать инструментарий, который позволяет очень сильно сократить количество манипуляций. Который позволяет очень сильно сократить количество всех этих вот действий, манипуляций, ненужных таких. Вот. И нашел, то понимаете, на самом деле все это есть. Люди, которые создают эти все эти программы. Они же прекрасно понимают, для чего они делают их. Они же делают их под задачи. Конкретно под задачи. Так, надо бы срочно маткнуться вот сюда, а не получится. Так. Вот сейчас там уедет дяденька. О, сейчас тут все разъедутся. Я спокойно встану. Вот отлично. Красота. Будет сейчас. Так, ну давай, выезжай. Дяденька сейчас уедет и тетенька уедет. Все будет классно. Вот так. Вот. То есть понимаете, нужно многое повыкидывать, просто вот взять. И выкинуть нафиг вообще, абсолютно. Выкинуть старые вещи, выкинуть старые программы, выкинуть старые диски, фильмы, не знаю, там, в некоторых вещах, можно даже, на э, аспектах вернее, выкинуть даже старые книги можно. Но я не говорю про то, что надо выкидывать там художественную литературу, там которую пускай на библиотеке стоит на полке, но деловую литературу часто не надо сохранять знаете, она в электронном виде, в любом случае, вы ее всегда найдете, теперь проблем с этим нет, это раз. Два, она устаревает очень быстро и очень часто. Поэтому, если у вас есть какие-то книги по фотошопу, по там, которые по предыдущим версиям покупали 10 лет назад, да выбросьте вы их нафиг. Не нужны они, не надо сохранять их, ничего. Тем более, что сейчас многое можно найти и все в электронном виде. Причем видеоруководство, которое ну, использовать намного проще. Вот сделайте ревизию своим вещам. Тем, чем не пользовались больше там, с двух лет, выкидывайте смело нафиг и все. Ну, не так и смело. Есть инструменты, конечно, которыми вы можете не пользоваться годами, потому что они, слава богу, не нужны. Они ну, там, нужны в экстремальной ситуации. Лежит у вас дома газовый трубный ключ, которым вы никогда не пользовались. Слава богу, значит, у вас все хорошо. Он может раз в 10 лет понадобится но он должен быть да я про другое говорю я говорю про шмотки там про что-то еще там отдайте их бедным отдайте их в приюты какие-то если это ну, нормальные вещи хорошим состоянии в конце концов упакуйте хорошо положите их там около ну контейнера люди заберут кому это надо может кому-то нужна там одежда рабочая и она подойдет для этого вот Понимаете, и вот э, отсутствие лишнего хлама и порядок тоже систематизирует и структурирует вашу деятельность, что делает ее более эффективной. Выбрасывайте все лишнее и поднимайтесь как можно выше. Принцип воздушного шара. Ну, в общем-то, все. Приехал я на тренировку. Сейчас пойду. Хочу пораньше сегодня размяться. Вот так, друзья. Делитесь этим видео, делайте кросспосты. Если вам интересно, подписывайтесь, чтобы видеть вот такие видео чаще в сообщества во всех соцсетях, которые называются Кухонный Философ. Есть это сообщество и ВКонтакте, и в Одноклассниках, на Фейсбуке, везде, то есть абсолютно. Вот, просто набирайте хэштег Кухонный Философ или просто там, найти Кухонный Философ, до да, группу или самостраницу страницу, и все найдете. Вот. а также подписывайтесь на мои каналы на ютубе Я под таким... Можете просто набрать Михаил Шилов, и меня найдете сразу, либо набрать Шилов М ну, Латиницей а Также на мои сайты Будушин.ру, Будоблог.ру, makivara.ru, докторшилов.ком вот, И корректура.ру. Ну все, и кто только что присоединился, обязательно советую пересмотреть, потому что эфир я заканчиваю. Тема на самом деле Интереснейший вопрос этот, который я поднял, задают мне регулярно. Не было еще дня, наверное, чтобы мне такой вопрос не задали. Где-то. Либо в письме, либо очно, либо каким-то образом еще заочно. Вот. Поэтому по этому поводу я даже думаю провести вебинар. Слите за нутанонсами. И до встречи, друзья. Всем пока!